Речушечка. все, поехал до дома. Че, ребята, сегодня 31 августа 17 -го года. Ох ты, блядь. Сплавляемся от нефтебазы. Подмост, короче. Поймал вот эту сучку. Вот она. Кило 700 где-то, да? Не, Пашка, ты так не делай. Да, ты на, вот, на пару будет.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 Ну, примерно взгляд твой. На 5? На 5 килограмм, да, где-то было. И во всем виноват вот этот вот человек, который неоперативно сработал с очком. Надо было, блядь, свой спиннинг бросить, который тащил, и работать с очком. Купить нахуй. Себе. Но он этого не сделал, Родились. ребятки, понимаете? Вот. Вот такие дела. Вот такая вот четвертая щучка. Вот они мои крокодилы лежат.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 У Пашки семисотница, короче, сорвалась, которая у меня вперед сорвалась. После той, которая на 5 Она килограмм была. Сделать. Да. Ну нет, ну в том же месте. Та же самая. Ладно, всем пока. Вон там 4, и это 5. Ну Что, ребята, вот у Пашки на щука первая. Ну-ка, ваши впечатления? Пиздец! -то. А борода, нахуй, не пиздец! Паш, ты охуел, щуку с подноса выловил Ебаная, сука, Ну, хорошая щучка Ебать-то с подводной лодки Ну, Пашка Я, короче, вытаскивать не буду Я сейчас буду кидать рыба Хорошо кидай Вот, Пашка поймал второй, ну покажи ей вот килограммовая Че небольшенькая? Нормальная щука? <сёк> а у меня пять так и есть. Вот Пашка поймал третью щуку. О -о -о. Да. <сёк> а у меня пять. Я сейчас оторвал, короче, свою снасть.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 Щука, блядь, баная тема. Башкой своей в руку бьешь. Дожди. Стоять. Как тебя взять-то аккуратненько? Стоять. Щучка. Стой. Вот, Взял с очка, короче. Достаю. Ну вот такая вот она. Ну, короче, до килограмма. Может чуть больше, может кило двести. Ага. Ну, всё. Вот Пашка поймал, короче. Щукана. Вот такого, ну это пятисотка Полкилограммового Четвертая, да, у тебя щука? Да Ну и вот мои шесть штук У меня уже килограмм восемь, наверное, есть Всяко, да? Вот Пашка поймал треху, походу Ну-ка, подними-ка Покажи, покажи я целиком Не, поверни ее бочком Не, так, в две руки возьми, ты что Дожди Здравия. ну трешка может два, два с половиной блять, а у меня сегодня такая же ушла, еще больше было, пятерка <сínt> а? <сínt> <Вроде> бы как такая вот щука Пашка поймал крокодил килограмма два с половиной может три ну почти три думаю не три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 Удачно сегодня порыбалил. Пашка тоже нехило порыбачил. Увидите там уванные. Щучки. Ладненько. Пока. Буду чистить. И солить. Вот они мои. Щуганы. Далее какие крокодилы, блядь. Фишерман Хунтер представляет охоту на рыбалку. На щуку, бля. <смех> Итак, сегодня снимаем взвешивание пойманной рыбы. Ой, блин, крючочек. Короче, первая щучка пошла. Видно же? Mm -mm. Вид Пальц убери от вспышки. Видно? Да. Yeah.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 Короче, буду пробовать ловить щук. Встал на якорь. Сейчас вот сачок распутал. Оставлю его на место. На законное место. Сачковое. Вот сюда. Пускай он стоит, дежурит. Эх, два дня не рыбачил после той рыбалочки. Помните? 31-го, когда я был на рыбалке с Пашкой. Вот сегодня...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 вот она первая сегодня. Такие дела. Сейчас мы ее вытащим. Отсюда. Она, блядь, довета. Это... Через сачок пролазит. Видите? Шучка. Так, ладно. Закидываю в садок.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 До этого. До рыба. Хотел в рыб заехать. Нихуя не получилось. Там, короче, речка увенькая. Раз, мелкая, два. Короче, волна вообще хуво мне все давала. Короче, рыбачить. Сейчас вроде бы все нормально. Штиль такой вроде. Вот щука вообще покоцанная. Покоцелую кто-то, блядь. Сейчас я ее достану. Короче, вот у нее покоцанное место. Видите?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 она дергается, оторвалась нахуй. Ну, ничего страшного. Дура только заморалась. Вот, ребятки, вторая. Ебать мой хер. Пусть часа три, наверное. Сейчас посмотрим, как она Был дождь, короче. Я одел супер-пупер плащ. Видите, как забагрелась.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 Поймал, ребята, четвертое. О как. Там две утки сидят. Вот она пятая, ребята. Желать.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 на лодке вот там может быть видно справа булькается вот седьмая щука ребятки было короче штуки четыре охуенных схода одна прямо где-то до килограмма прям была такая тащил блять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 только закинул, блядь, сразу же. Короче, с середины. На середину кидаешь, она выскакивает. Вот. Нормальная пятисотница. Девятую взял. Пакет уже вон виднеется. Видите? Дождик пошел. Ну, это такая небольшая, грамм двести. Пауза. Десятая щука. Десятая, вот он, факет. Пакет.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 ну, тут у меня мелкие, вот что с речки были, да, где я про вилку то вам говорю. Сейчас покажу, вытащил их, уже вялю. Вот они вялятся. Высохли, представляется. Ну, это вот пятисотницы, которые были на поттер, когда ловил. Сейчас вот высушил, жду, когда они чуть-чуть отсыреют, и будет вкусная щучка. Потихоньку съем за зиму.